Всем привет! С вами канал 812 Фото, и сегодня мы поговорим о вещах, которыми можно убить, а если конкретно, об объективе Зенитар 85.14. Объектив предназначен для полного кадра и выпускается как на Nikon, так и на Canon. Сравнение с оружием уместный потому, что завод-производитель является частью ВПК России. Хочется сказать, что объектив не для нежных и достаточного весист. Конструкция объектива нет никаких нареканий, он собран отлично. У меня даже нет сомнений, что если прикрепить его к переднему бамперу машины и врезаться на полном ходу, то, скорее всего, в следующем действии вы можете просто отстихнуть с него пыль и снимать свадьбу. Инструмент управления объектива представлены всего лишь одним кольцом а именно кольцом смены значения диафрагмы. Для смены же фокусного расстояния необходимо вращать всю верхнюю часть объектива. При смене фокусного расстояния объектив увеличивается в размерах примерно на 1 см. Оптический рисунок у объектива очень неплохой. Рабочее значение диафрагмы, на мой взгляд, начинается со значения в 2.0. На более открытом значении при съемке с рук шанс промахнуться очень велик. Винетка не критична, так же, как и некритичны хроматические аберрации. По операциям, честно говоря, объектив меня очень порадовал. Признаюсь, ожидал худшего. Блики, которые ловят объектив, приятно порадуют любителей творческой художественной фотографии, а также любителей снимать видео. Для съемки репортажа объектив не подойдет. Несмотря на отсутствие автофокуса, стоимость объектива освежает, как холодный душ. Синитар 85 мм 1.4. Объектив для ценителей вдумчивой и фотографии. И на этом сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал 812 фото, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока.